Привет, меня зовут Зек, и в этом видео я вам покажу, как можно радикально ускорить с рендеринг в Blender с помощью недавно добавленной функции шумоводавления. И да, простите за мой голос, я сейчас немного приболел, но все равно записываю это видео, потому что возможность это просто потрясающе. Некоторое время назад я сделал эту модель кошки, и, как вы можете видеть, шейдер под поверхностного рассеивания оставил очень много шума. Причем это при рендеринге 2200 сэмплов и вождей разрешения Не помню точно, сколько длился рендеринг, но это заняло несколько часов, что мне даже пришлось оставить на ночь. Разумеется, мой компьютер сложно назвать самым быстрым, но даже так рендеринг длился крайне долго. Функция шумоподавления будет добавлена в Blender версии 2.79, но если вы хотите протестировать ее прямо сейчас, out, перейдите на сайт builder.plender.org, нажмите на Download Latest Build, и выберите один из последних билдов. После скачивания и распаковки билда, вы можете запустить Blender и открыть свой проект. Я поставил качество рендеринга в 100 сэмплов, и сейчас это заняло у меня 4 минуты и 20 секунд. Причем, как вы можете видеть, на изображении присутствует крайне много шума. Сейчас я переключусь на вкладку слоев рендеринга, и здесь внизу вы можете увидеть новый пункт шумоподавления. Что же, просто включим его и давайте посмотрим, что в итоге получилось. Я уже отрендерил, как вы видите, это заняло немного больше времени, но это не сравнится с тем, сколько длился рендеринг с двумя тысячами сэмплов. И если увеличим, можно увидеть, что результат довольно неплох. Конечно, в некоторых областях видны артефакты, но если вспомнить, что это всего лишь 100 сэмплов, то результат просто потрясающий. Я не хочу сказать, что эта возможность сократит вам количество сэмплов с 1000 до 10, но, например, можно уменьшить их количество вдвое, рендерить 500 вместо 1000, а потом просто удалить шум. Если нажать на The Noise, вы увидите несколько параметров. Я только протестировал эту возможность, поэтому не знаком досконально со всеми ними. Но в целом, здесь вы можете включить шумоподавление для шейдеров, diffuse, glossy, subsurface и transmission, а здесь находятся параметры шумоподавления. Если у вас включены подсказки, можете прочитать описание для этих параметров. Но в общем, если вы будете уменьшать значение, у вас станет больше шума, но сохранятся мелкие детали сцены а при увеличении вы можете потерять некоторые детали, но результат в целом будет более гладким. Поэтому просто попробуйте различные значения параметров и посмотрите, что лучше подходит в вашем случае. Хотя, как вы видите, даже со стандартными настройками результат выглядит вполне неплохо. Ну что же, это все, что я хотел показать в этом видео. Протестируйте шумоподавление на своих изображениях. И спасибо за просмотр. Надеюсь, вы узнали много нового. Поставьте лайк оригинальному видео от CG Boost, чтобы поддержать автора за такие замечательные уроки. Дальше автор рекламирует свои соцсети, поэтому от себя скажу, что у микрофона был профессор. Напишите в комментариях отзыв по поводу перевода и озвучки, так как это мой первый опыт в таком плане, мне будет очень интересно услышать мнение со стороны. Ссылка на оригинальное видео на английском есть в описании. Всем удачи и всем пока.